Здесь птицы не поют Деревья не растут И только мы к плечу плечо Врастаем в землю тут Горит и крушится планета Над нашей Родиною дым И значит нам нужна одна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 Десятый наш десантный батальон, Лишь только бою газ, звучит другой приказ, и почтальон сойдет, с ума разыскивая нас, Залетает красная ракета, ее пулемет не утомит, И значит, нам нужна одна победа.